Приветствую вас у себя на канале, ну и что, сегодня в продолжении наших славных дел, как вы все знаете или еще не знаете, вчера Гео Леросу сожгли машину, его Мерседес сгорел под домом, вот эти кадры, видите, пожарные тушат, ну что, Гео политизирует этот поджог, то есть он говорит о том, что это намек власти ему, что хм, за ним следят, его видят, за ним смотрят Ну и как-то грубовато Хотя, почему грубовато, если, как вы все помните, 11 августа Андрею Богдану тоже сожгли его Теслу Вот эти кадры Человек идет, подходит к машине, присаживается и сжигает, поджигает Естественно, Богдан, комментируя это событие, сказал, что ровно полгода назад, как он подал в отставку и ушел из офиса президента, и в этом он видит знак, что ему опять же власть дает намек, не знаю, что они за ним следят, что они его смотрят, что они его запугивают. Как-то все это грубо, вы понимаете, Бенефициар этого всего, так же, как и с делом Навальным, является власть. Ну а что другое приходит на ум? Мне лично никак. Грубо? Да. Некрасиво? Да. А по-другому умеют? Нет, не умеют. В том-то вся и фишка, что они не умеют по-другому, поэтому действуют как в лихих 90-х. Как воспитывались, вот так и продолжают. К сожалению, это все очень выглядит печально, это все выглядит дико, и никакой... Никакой поджог машины не разрешит политического кризиса, который сейчас назревает в стране. К сожалению, президент оказался слабовольным и закрывающим глаза на все, что окружает его. То есть у соседа я вижу все, а у себя в глазу. <coughs> у соседа я вижу у соседа я вижу все, а в своем глазу я не замечаю. Что же можно сказать? Можно сказать, что деградация продолжает. Ничего хорошего с этого не выйдет. Во всем этом должна быть твердая рука власти и закона. До тех пор, пока без власти существует, то и такие поджоги будут продолжаться. Сегодня... Избирается мера пресечения 14 задержавших людям, которые напали на автобус сторонников партии ОПЗЖ и расстреляли мирных людей. Естественно, Белецкий открестился от этого всего. Его заявление можно найти в сети, оно в и свободном доступе. Но что меня порадовало в этом заявлении то, что он сказал, что даже если бы это были и мы, то этих людей нужно наградить. Витаю всех украинцев, доброй ночи. Кажут, что сегодня неведомые патриоты перетнулися на трассе Киев-Харьков с Тетушнею и Лейкивы и, скажем так, трохи посверилися. И это надзвичайно хвилюет ну, нас, так патриотов страны. Кажуть, що затримали там 14 хлопців. Я, наскільки мені відомо, ці люди не мають жодного стосунку до цієї ситуації. Якщо мають, то я сподіваюся, що Служба безпеки України, яка повинна цим займатися, генеральна, я маю на увазі, сепаратизмом, так? генеральна прокуратура України, будуть мати хоча б там в цьому плані волю, и совесть, и какой-то характер, и нагородят хлопцев медалями за борьбу с сепаратизмом, ну и все на том. Помните, что если не остановить медведчуківські банды сегодня, то завтра мы получим ЛДНР в Киеве, Харкове, Одессе, Полтаве и Черкасах Слава Украине! Ага. То есть ты пошел кого-то убивать, э, убил, тебя нужно наградить, не убил, тебя тоже нужно наградить. Не абсурд ли мысли Белецкого? Как так может быть? Я просто, я просто в шоке. То есть. Ну и естественно покрывается весь корпус. эти все ополчения властью, потому что если бы власть их нам не покрывала, их бы закрыли через пять минут. Их бы тут же всех нашли, арестовали, потому что агентура существует, все знают, кто чем занимается, как занимается, кого крышует, что крышует, кого убивают. А так как им не надо власти, не нужно закрывать эти ополчения, а наоборот, они подогревают. И лично, наверное, министр по моему суждению, министр лично курирует вот этих нациков для своих целей. Для того, чтобы давить на э, нужные рычаги и управлять э, политическими процессами в стране. Выглядит это все как банда, пришедшая к власти и теперь э, разваливающая все подряд. Абсолютно без, без, никаких, без никаких правил и без никаких... То есть это джунгли какие-то. То есть здесь не может быть ни правил, не может быть никаких других идей. Идея одна. Кто сильнее, тот и прав. У кого в руках оружие, тот и прав. Ну и два слова. Что случилось в Европе, как вы все знаете. Или, не знаете, в Европе опять начались уже очередная волна протестов. В Швеции умники сожгли коран. Вот здесь. Ну и на этой волне, естественно, сбунтовались все арабы. Жесть священную книгу. Это самый большой грех противостояние будет очень сильное и это просто так не закончится и последнее до тех пор пока не будет порядка будет беспредел до тех пор пока действительно власть не покажет что она власть и что она держит под контролем преступников, нарушителей закона, людей, которые пытаются раскачивать ситуацию, то, естественно, будет продолжаться вот эта ваханалия, которая сейчас есть в стране. Ну, что я могу сказать? Я желаю всем удачи. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо, и это все прекратилось как можно быстрее. А на сейчас пока все. Всем всего хорошего. Peace.